Привет всем, привет с вами фаналий Супер Олегомаст, сегодня будет ваш долгожданный конкурс. Сейчас я объясню условия конкурса. Так, мы выходим, Получаем канал. Вот мой канал. Сейчас буду объяснять условия конкурса. Кто поставит на все видео лайки, подпишется на мой канал и напишет положительный комментарий. Да, и кто первый это делает, тот будет победителем. Также его приз это 50 рублей на телефон. И как-то второе и третье место по 25 рублей. Также я могу им помочь, кто не умеет создать музыку, я ему помочь вставить музыку. И делать хорошие видео для его канала. Со спецэффектами. Ну, не без спецэффектов. Конечно, заставка у меня вот. Интересно? Вон. Если вам, видео вам Вот. Но вам нужно поставить на всех видео лайки, писать комментарии и посмотреть их полностью. И в следующем видео я объявлю победителя. Но, ребята, надеюсь, условия были понятны. Всем пока.